Приходим мы сюда, сюжет снимать про наш любимый город Иерусалим, про ворота милости А там два мусульмане наверху сидят, охранники Не ходите здесь, это не ваша территория А я бы им сказал, бы, если умел бы умел на их языке гутарить Вон там Елеонская гора, оттуда Мессия придет Вот это золотые ворота, они перед ним откроются там они молятся, там мечеть Алякса и Амара. Он их всех в долину Иосифата. Вот она внизу тут. И судить их за то, что евреев обижали и камни в нас кидали. Вот так вот будет все. Ворота – это лицо города. Когда ворота открыты, они как бы обращаются к своему путешественнику и говорят – добро пожаловать. Кстати, один исторический факт. До середины 18-го столетия ворота закрывались на ночь и открывались рано утром для того, чтобы путешественник мог войти ими и совершить определенные операции куплю или продажу чего-либо но мы не остановимся возле этих открытых ворот мы пойдем дальше к самым загадочным к самым таинственным воротам иерусалима это так называемые золотые ворота или как их называют евреи ворота милости я говорил мы подошли к воротам милости или более широкое известное название золотые ворота если внимательно присмотреться к рисунку ворот вы увидите что ворота разделены на две арки первая арка называется аркой милостью а вторая арка называется раскаянием в первом веке когда римляне штурмовали иерусалим они разрушили эти ворота и в пятом веке они же их и восстановили потом судьба этих ворот протекала совершенно разным образом в 8 веке сюда пришли исламские войска и закрыли запечатали эти ворота до 11 века в 11 веке пришли сюда крестоносцы европейские завоеватели и открывали эти ворота два раза в год на праздник пасхи и в честь одного именитого воина который когда-то также завоевал в 15 веке, когда исламские войска Сулеймана Великолепного вернулись в этот город, он наглухо запечатал эти ворота. Настолько глухо они закрыты, что камень притерт к камню, и такое ощущение, что они никогда не откроются. известные ворота милости к которым мы сейчас направляемся а известны они очень важным и великим фактом в библейской истории а именно тем что две тысячи лет тому назад еще вошел в эти ворота вернее не просто вошел а въехал на осле как и говорил и предсказывал об этом один из древнееврейских пророков когда он входил в эти ворота Евангелие описывает это следующим образом: множество же народов постилали свои одежды по дороге а другие резали ветки с деревьев и постилали их также по дороге народ кричал и сопровождал восклицанием его Асана сыну давидов благословен грядущий во имя господня. Интересно, что слово «асана», древнееврейское слово «асана», которое на еврейском языке произносится как «ошана», переводится следующим образом. «Спаси нас сейчас!» Другими словами народ кричал «Спаси нас сейчас!» Кстати, этот возглас... Ошанна, взятый 117-го псалма, который тоже является пророческим псалмом о Мессии Иешуа. Там также есть возглас. Ошанна, Господи, спаси нас сейчас, Господи. Почему евреи кричали входящему Иешуа Ошанна? Кто-то ждал спасения от римского гнета. Они верили, что он Машиях. Писание говорит, было много людей, множество народов. Они верили, что он Машиах. И они говорили ему, Ашанна, вкладывая смысл в эти слова, спаси нас от римского гнета. Другие были больны, они знали, что он исцелял, изгонял бесов, совершал великие чудеса. И они говорили, Ашанна, спаси нас сейчас от наших болезней, от наших трудностей. Но были также люди в толпе, которые кричали ему, Ашанна, зная, что он Машиях, тот раб, который пришел в этот город, чтобы пострадать за грехи человечества. Итак, Сулейман великолепный запечатал эти ворота наглухо чтобы никто не мог не войти, не выйти через них. Его еще называли Сулейман Великий. Велик он был чем, вы спросите? Тем, что он совершил много завоеваний. Он, знаете, был такой интересный человек. Он, несмотря на то, что был мусульманин, он верил в различные учения, доктрины и иудаизма, и христианства. И он верил, что Машиях однажды станет на горе Елеонской, она позади нас, и пройдет этими воротами в город и тогда наступит мессианская эра но что сделал он он устроил возле этих ворот большое мусульманское кладбище более того он положил своих мертвых воинов во всем всеоружии в этих могилах для того чтобы эти мертвые воины противостояли машиаху чтобы он не мог войти в эти ворота и не наступил Мессианский век. Не наступило правление Амашуеха. Но смотрите, что говорит пророк Захари о возвращении Мессии. Мы, мессианские евреи, верим его во второе возвращение. Какие интересные факты. Говорит он следующее. И станут ноги его в тот день на горе он которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу. Когда вернется Мессия во второй раз, и Он войдет этими вратами, Здесь произойдет большое землетрясение, поэтому никакие воины не будут помехой для него. Это в одном случае. В другом случае он мессия. Он обладает великой силой. Он может одним взглядом поразить народы. Он может одним словом вызвать легионы ангелов. Сулейман, по-видимому, этого, конечно, не учел. Поэтому что для него воскресшие войны? Ровным счетом ничего. Сегодня ворота наглухо запечатаны. Но когда мы стоим напротив этих камней, они все равно дают нам определенную информацию как я говорил ворота состоят из двух арок первая арка это арка раскаяния вторая арка это арка милосердия не правда ли чем-то похоже на нашу с вами жизнь когда мы раскаиваемся перед богом он являет нам свое милосердие также когда мы стоим и смотрим на это удивительное строение мы вспоминаем что однажды ишо он пришел и однажды здесь уже люди кричали Ошана, спаси нас сейчас то есть пророчества исполнились, мы ждем его во второй раз. Ну и тоже очень важный факт. Две тысячи лет назад евреи кричали «Баруха Башема Данай, Благословен тот, кто грядет во имя Господа!» Мы знаем, что Ишу, обращаясь к своим ученикам, сказал «Пока вы не воскликнете снова Баруха Баба, гряди Господи, приди Господи, я не вернусь». Сегодня происходят очень интересные тенденции в еврейском обществе. Массу, сотни тысяч, уже более 200 тысяч евреев говорят «Баруха Баба Шем Дунай. Сегодня наш народ ожидает своего мессию во второй раз, когда он явится на Иллионской горе, войдет этими воротами и установит свое правление своим народом.